Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Денис Владимирович. Сегодня я хочу поделиться с вами одним интересным решением. После строительства дома осталось много обрезков бруса разной длины 150 на 150. Ну, специалисты из Микалыча распилили его на равные кусочки по 60 сантиметров и бережно передали нашим партнерам огородов.ру. Ну и вот что специалисты из огородов .ру, в принципе сделали был выбран грунт на глубину 30 сантиметров постелен геотекстиль в данном случае плотностью 80 грамм на квадратный метр вот 15 сантиметров крупного песка лучше использовать нам их потому что он хорошо дренируется вот и соответственно дерево дольше сохранится вот и был аккуратно выложен брус мы получили вот такую замечательную дорожку пространство между брусами на глубину 5 сантиметров было засыпано плодородным грунтом и засеяно травой вот дорожка получилась просто замечательно давайте по ней пройдемся ведь все это могло сгореть в печке или пойти на приготовление шашлыков. И сколько нам обошлась такая дорожка? Да практически нисколько. Сколько она пролежит? Ну как минимум лет 10. Если вам понравились наши идеи, пишите, звоните, задавайте вопросы.